Всем привет, с вами Паринет, и сегодня я наконец-то записываю эту часть видео, которую я захотела записать уже неделю, целую неделю, всего лишь начало. Вступительный диалог с самим собой. Я давным-давно сняла, а давным-давно для меня это неделя назад, сняла новое видео, которое вы сейчас посмотрите и оцените мою креативность и идейность. Я надеюсь, вам понравится это видео. Да, креативно, позитивно, интересно. Перед началом видео я бы хотела попросить вас подписаться на мой YouTube-канал, поставить этому пальчику вверх, просто сразу же переходим, делаем, чтобы красная кнопочка стала серой, и продолжаем смотреть. Начинаем. Всем интерпретаре. Сейчас я на да. 5 минут, все минут раньше, и вообще всегда я с утра. Сначала иду умиваться, потом краситься, потом переодеваться и кушать. Сейчас же я делаю все наоборот. Я ну, в общем-то это видео все наоборот. А сначала я поем, потом заходила что-то. Вот делаю себе только начинаю себе делать вишенку, правильный завтрак еще И чайок сейчас буду делать. Вообще, говорят, кофе не надо делать с утра. Ну, или одну кружку, но ну, это не сильно. Ну, не знаю, я кофе так перестала с утра. Вот. Сейчас буду готовить завтрак. Яблоко. Я так давно не готовила вишнице. А вообще... Я не могу вспомнить, чтобы я вообще готовила лишницу супра перед школой. Такого момента, когда я Может, тоже отключаюсь. -то ну, лишенько. Питательный, травица. В общем-то, как-то так получилось. У меня немножечко потекло, поэтому я взяла хлебушку, чайочек. И я тут печеньки нашла с Янка. Так что, приятного аппетита всем. Это, я вовремя вышла, наконец-то. Это было последний раз, когда я выходила в 45. За 15 минут до школы, так и должно быть. Я всегда за 10 минут выхожу. И сейчас я решила изменить свой маршрут, пойти вообще по другой стороне. Вообще, я по этой стороне всегда возвращаюсь домой, а не иду в школу. Наоборот, тут вот здесь вот я всегда домой иду, а не возвращаюсь. Вообще, давным-давно я тут ходила. Школу, когда у меня еще подружка ходила со мной в одну степь, только она в другую школу ходила, поэтому мы здесь и ходили раньше. А, я плачу. Как много людей? Школа, школа. Ой, перемены. Скажи, чем мы занимались с на уровне? Точнее, я. Я чем занималась на серьезно? И я выиграла, вы понимаете? Блин, фокусируйся. Я просто выиграла. Выиграла у этого человека. Нет это Ты, да, я просто, господи. Он по тактике, а я просто. Неужели я пришла на физкультуру? Это свершилось. Аллилуйя просто. Аллилуйя. Короче, сейчас иду со школы. А, только что была на физкультуре. Я первый раз в чем сходила на эту физкультуру. Давно-давно не ходила на нее. В этом году так точно. И я сегодня пошла по другому пути домой. Я всегда хожу наоборот. Ким сегодня я с утра пошла, я всегда возвращаюсь домой. А Ким сегодня пошла домой, всегда в школу. Все наоборот. Мне привычно. В ну, основном ну, я всегда пью чай, а не кофе. А сейчас буду кофе. С пьетеницей. Смотрите, какая вкусняшка. Это... Это просто сухие... Да, фокусируюсь камера. Алло! <свистит> просто вкусняшка. <свистит> Любая она сушеная. Mm -hmm. просто восхитительно, обожаю сушёные Орех орехи, сухофрукты, о, вкусняшка просто, mm -hmm. Mm -hmm. нямка нямка банан, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Еще сухофрукты, такие вот, mm -hmm. конечно, Моя камера будет всегда фокусировать. Угу. Изюм. Не люблю. та да да я вышел наконец-то на улицу. Вообще, я никогда не выхожу на улицу в будние дни гулять, с кем-то куда-то сходить, это тупо не мое. Я лучше за... посижу за компо, там, не знаю, по залипаю в видосики, но не, точно не на улицу идти гулять. Мне просто подружка попросила сходить с ней, и я такая, ну мы же сегодня делаем все наоборот, так что придется согласиться и пойти с ней куда-то, куда она там хочет. Так что вот стою, значит вот тут, вот вот, вот здесь, вот, на самом месте, вот тут. И короче жду ее, не выходит. Что жду, жду, а она не выходит. Печально. Дама привела меня куда-то, в столовую. Но это не столовая, это как это. Это. Ну, можно да, так. Его... Короче, сложно. Ну просто я бы не сказала, что ссылку, потому что это очень офигенное место. Блин, вот такие вот салатики. Вкусные. Этот человек просто хочет покушать. Сырный суп, сырный суп. Он ты его пробовал? Ты-то будешь? Не знаю. Я у тебя подъем. Можно, пожалуйста, Нет. сыр. Мне спина на небе. Восьми секунду понравится. Давай, будешь? Ну, давай. И еще один. Так ты возьми себе, наверное. Ну, ладно. Сейчас все будет. Человек меня сейчас всему научит. А, так, ложки. Да Та да да да Просто. Знаешь, что я повторяю просто за тобой? Учите меня. Синсейн. Ну Я точно ничего больше не буду, прикольно выглядит. Кстати, женщина завела куда-то. Блин, зеркало классное. Красивое такое. Тебе нравится зеркало? А вот это нравится? А вон то, красненькое. Короче, ребят, все, я уже спасенький. Мне вообще не видно, потому что темно, выключен свет, и ничего. Я не хочу включать свет, мне очень лень. Так что я после того, как была с подружкой в магазине, мы ходили вместе, я пошла с ней вместе домой. Потом я пошла в школу, потому что у меня собрание было, и собрание проводилось вместе с детьми, то есть с нами, учащимися. Но это было совершенно бессмысленное собрание. Как по мне, вообще смысл мы там были. А потом родители от нас ушли, а, ну и мы пошли домой. То есть они пошли дальше собрание проводить, а мы дома. Домой все разошлись. Потом я встретила Лизу в школе, потом свою сестру, и мы пошли, прогулялись в магаз, и вернулись домой очень поздно, так что поэтому я уже все вырубаюсь, так что всем спокойной ночи, всем пока-пока, хотя вы меня не видите, так что ладно, люблю вас. Очень-очень сильно.